Всем привет, дорогие подписчики, и, конечно, зрители! Сегодня для вас очень удивительные видеосюжеты о том, что происходит на нашей планете. Мы с вами просто в той системе, которая нас вечно обманывает. Вчера было сделано огромное открытие. Множество ученых нашли необычную и очень странную структуру НЛО. Эти необычные объекты, которые по всему миру мы с вами замечаем, несут огромную угрозу. Не так давно в Российской Федерации было сделано огромное открытие. Они нашли неопознанный летающий объект в Сибири, который пролежал около 70 лет, НЛО. И решили разгадать огромную тайну. Дальше обрывается множество тайн. Но случилось кое-что страшное. В США, в России стали переживать о том, что, скорее всего, будет вторжение НЛО. Как все будет происходить, никто не знает. Но эти кадры были сделаны в Сибири в 2020 году. Удивительно, но посмотрите внимательно, что происходит поверх облаков. Удивительно, но множество тайн не могут даже открыть эту цепочку. Скорее всего, НЛО что-то запускает через облака на Землю. После этого необычные дожди. И мы с вами замечаем необычную химическую атаку. Вообще, происходят на планете Земля очень странные моменты то какие-то катаклизмы то природные явления то необычные землетрясения вообще по всему миру происходят не только в россии но как объяснить то что скрывается под этой необычной пленкой все ученые пытаются разгадать когда все это наступит и у них вроде получилось когда в российской федерации подняли этот неопознанный летающий объект были шокированы. Посмотрите необычные эти кадры. Также недалеко от Сибири был замечен неопознанный летающий объект на земле. Он упал где-то год назад. Случайно его нашли местные жители, да и лесники. Посмотрите внимательно, что за шар лежит на земле черного цвета. Скорее всего, неопознанные летающие объекты маскируются под разными необычными структурами. Вы видите НЛО, которое без защиты и без оболочки. Все, наверное, видели, как НЛО мигает любым цветом. Это защитная оболочка. Множество ученых пытались разгадать эту структуру. У кого-то получалось, а у кого-то нет. Но это еще не все. После этого необычного кадра Множество людей было отправлено на его изучение. Они не смогли открыть сам объект. И после этого они передали через Аляску этот объект. Как вы думаете, американцы смогли открыть этот неопознанный летающий объект или нет? В общем, все странно происходит прямо сейчас. Мы видим множество тайн и почему природные явления происходят именно с нашей планеты земля уже начинает меняться свою структуру удивительно но множество тайн только начинает появляться в 2013 году заметили множество ученых как нло просто-напросто падала на землю кто-то видел через хаббл телескоп когда через Луну пролетели множество НЛО-объектов и просто рухнуло на Землю. И очень странно, все эти НЛО потерпели крушение. Объяснить никто не смог причину той аномальной явления. Но они разгадали огромную тайну, что на Луне есть множество объектов, которые ждут свой час. Сейчас мы с вами просто-напросто видим ту картину, которая нас обманывает. Вообще, посмотрите на всю планету, что происходит. С одной проблемы на другую. Вы сами все прекрасно видите. Объяснить ту или иную ситуацию никто не сможет. Во исходящей ситуации того, что нас просто обманывает. Сейчас сделали множество открытий в США. Недавно был Совет в Конгрессе. Они созвали все ключевые постов людей для того, что готовиться надо вторжение на землю. Но как это объяснить, реальность того, что происходит? Я, честно, не мог подумать, что реально вторжение НЛО. Но еще самое страшное, что под землей находится. 2019 год. Китай, северная провинция. Тут было замечено необычное явление. Прям из земли стали появляться вот такие необычные скульптуры, но это никакие не скульптуры, это неопознанные летающие объекты. Около полумиллиона людей было отправлено сюда, а именно военных. 250 самолетов, 18 самых активных бомбардировщиков. Для чего очень интересно. Но, слава богу, ничего не было. За несколько минут каждая необычная вот это стела, а именно НЛО, поднималась все выше и выше. И через несколько дней эти объекты начали покидать планету. Никто не знает, как это вообще было возможно. И оказывается, что под землей находится множество объектов. Я не знаю, но почему по ТВ и по многим другим социальным сетям про это не говорят. Вообще, в последнее время НЛО стала утихающая, можно сказать, проблема, всемирная, можно сказать, проблема. Но суть не в этой моменте вскрывается, а именно то, что будет происходить дальше. Мы с вами замечаем, как несколько политиков обманывают и ведут нас просто в обманную сторону мы с вами не видим конкретную сторону которая происходит на планете смотрите всем известно что в августе резко стало происходить с планеты сейчас в сентябре проснулись вулканы вы все наверное, видели сперва пожары потом наводнения а теперь вулканы знаете что следующее будет Скорее всего, начнется огромное землетрясение. Сейчас ученые в основном поставили трансляцию на вулканы, чтобы посмотреть, что будет дальше. И вы не поверите, они реально стали ужасающим. Около 250 по всему миру вулканов стало просыпаться, и это еще под водой. Но как объяснить ту ситуацию, что происходит? Никто не сможет ответить на эти необычные вопросы. Да и вам я советую не задавать. Как и этот необычный видеосюжет. Всем известно, что НЛО скрывается везде. Этот неопознанный летающий объект около 2 километров был замечен, вы не поверите, в Южном полюсе. Он прям вылез из толстого, можно сказать, льда. Как вы думаете, куда он дальше двинулся? Вы не поверите, но прежде всего, чтобы увидеть этот неопознанный летающий объект, повезло, что у американцев есть спутники, которые видят всю картину. Но в тот день, слава богу, что погода была нормальная и облака не такие были густые. После этого отправили туда спецгруппу. И они ужаснулись, что этот объект лежал около 2000. То есть он пролежал 2000 лет в этих необычных льдах. И также они боятся, что из Земли проснется еще что-то страшное. Как вы думаете, почему сейчас начинает происходить активность именно НЛО? МКС замечает множество необычных объектов. Телескопы видят, как НЛО пролетают нашу планету. Пока миссия рядом. Но то, что скрывается и людей берут, обманывают, никто не может взять на себя ответственность то, что это реально. Не знаю, как вы, дорогие зрители, но то, что сейчас происходит на нашей планете, это вина людей. Не надо было углубляться в жадности жадность я надеюсь вы поймете о чем я все это показал и рассказал Ну и поставите лайк ну и хотя бы подписку ну а с вами дорогие друзья если будет очень интересно задавайте вопросы я обязательно на них отвечу до новых встреч и всем пока пока